Здравствуйте, извините, пожалуйста, а можно вас? Да, конечно! Я же ведь для этого здесь стою! Попросить машину толкнуть, я в луже застрял!